Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Питая Горбатюкс. Сегодня урок номер 51 и его тема Past Perfect. Past Perfect означает прошедшее совершенное время. Оно образуется при помощи глагола to have или has, что означает иметь. В прошедшем времени этот глагол меняется на форму had. Had. Дорогие друзья, на прошлом уроке, это был урок номер 50, мы рассматривали снимки, вот которые сегодня мы опять рассматриваем. Для чего? Для того, чтобы можно было сравнить и посмотреть, чем отличается перфект в настоящем времени от прошедшего времени. В данном случае мы разбираем перфект в прошедшем времени. Вот как мы скажем, моя сестра, моя тарелка. Это обычное предложение. Моя сестра может мои тарелки может пить каждый день может через день может в прошлом году мыла тарелки но тут здесь конкретно сказано моя сестра мои тарелки как мы скажем my sister washes the plates. моя тарелка моя сестра мои тарелки смотрим дорогие друзья в этом формате на предложение. Первое предложение. Моя сестра мыла. Моя сестра помыла. Не имеет значения. Какое это предложение? Время какое? Прошедшее. Значит, нужно брать глагол в прошедшем времени. Мыла или помыла. Окончание глагола иди должно быть. Моя сестра вошед. И все. Неважно, когда мыла сестра. Минуту назад, в обед мыла она, или вчера, или позавчера, или в прошлом месяце. Дело в том, что она помыла, и или мыла их, не имеет значения. Это прошедшее время, простое. Теперь дальше посмотрим, давайте. Моя сестра помыла к 10 АМ. То есть это к 10 часам утра. АМ это до обеда. ПМ это после обеда. Значит, моя сестра помыла к 10 утра. Значит, это тоже прошедшее время это тоже результат, как и в первом случае моя, моя сестра мыла или помыла, но здесь время прошедшее, моя сестра помыла тарелки или мыла э, тарелки без всяких оговорок, как бы сказать помыла и результат это факт, а моя сестра помыла к 10 часам, это уже знаете, это тоже прошедшее время, но указано к какому-то времени то есть действие в прошлом моя сестра помыла к десяти часам к какому-то моменту в прошлом и вот это как раз говорит о том что это перфект если к какому-то моменту в прошлом что-то делается в прошлом к какому-то моменту в прошлом все, это будет тоже перфект только в прошедшем времени my sister had washed by 10 a.m. My sister had washed. У моей сестры head washed помыто. Head – это прошедшее время. Washed – результат. Помыто. Иди укончание. У моей сестры head washed помыто. К. Десяти часам. Как только есть к какому-то времени, все. Это результат. Это значит может быть настоящим к десяти. Будущим к десяти и в прошедшем к 10 дальше смотрим на предложение моя сестра помыла у моей сестры помыта посуда там или тарелки что это за предложение это обычный перфект только в настоящем времени вот например мы заходим к сестре она говорит фух все последнее домыло тарелки вот стопка лежит Мы видим результат это не прошедшее время. Это ее действие к этому моменту в настоящем. Поэтому здесь используется глагол have или has в настоящем времени. Здесь не указывается время к 10, а вот к этому моменту. Поэтому это перфект. Мы зашли к сестре, а она говорит Значит, I have washed. У меня помыто вот данный момент. Все, результат вот, смотрите, have washed. А если вот как в данном случае мы смотрели моя сестра помыла к 10 часам это прошедшее время значит у нее помыто имеется уже head washed, head не к настоящему моменту а к 10 часам а 10 часов это уже в прошлом хотя 10 часов было и сегодня утро но это все равно прошедшее время же в прошлом вот. хотя это дело сегодня то есть если указано конкретно к какому-то моменту, к 10 часам, сестра помыла, или к моему приходу, все равно это действие прошлого к какому-то моменту, или к прилету Обамы, значит, мы подготовили аэропорт, подготовили к прилету Обамы. Какая разница? Все равно к какому-то моменту. Или я вчера приготовила обед, или суп к твоему приходу, или к обеду, все равно это будет прошедшее хэд. I had cooked, приготовила. Cooked в прошедшем времени. Cooked, приготовила. Вот так оно все просто получается. Значит, необходимо помнить, если в настоящем времени мы видим, что у него помыто, мы зашли, видим, что у него написано, помыто, у него прочитано, у него зашито, видим результат, это значит I have в настоящем времени. У меня, значит, помыто, пошито, побрито, если я вышел с парикмахерской, или вышел с почты, я отправил I have sent письмо то есть результат есть все на лицо, к настоящему моменту а если я вчера к 11 отправил письмо вчера к 11 побрился или вчера к 11 помылся это перфект в прошедшем времени значит будет I had помылся, вошед или побрился I had saved saved, saved побрился, или купил I had bought вчера к 11. А если я сейчас вот купил, с магазина вышел, I have, I have bought, у меня куплено, вот сейчас, видите, вот авторучку купил, вышел с магазина, I have bought, I have bought. А если вчера к 11 купил, или к обеду купил авторучку. значит будет I had bought, I had I bought, авторучку купил, ничего сложного нету. В настоящее время я купил, я побрился, я помылся, я прочитал, я написал, вот результат, вот все готово, I have. А если я вчера к какому-то моменту, в прошлом, к, значит написал, прочитал, значит отправил, купил, продал, I had. I had. Дорогие друзья, в этом формате будет немножко разнообразия. Чтобы так мы могли быстро на полочке возвращаться, как в компьютере, с одной на другую, переключаться. Быстренько, значит, менять мышление и находить все, что нам нужно. Перезагружать, обновлять и так далее. Итак, петух зовет. Какое продолжение? Настоящее утверждение. Он, значит, кук коллс. Кук колз. Петух зовет. Петух будет звать. Будущее время. Будет звать, не будет звать. Не важно. Cook Will, call, cook, will, call. Кого? куриц, hands. Значит, петух звал. Вот тут предложение какое? Прошедшее. Петух звал или позвал. Не имеет значения. Все равно будет глагол в прошедшем времени. Глагол звать call. Прошедшее время call it. Значит, петух звал будет cook, call it. Куриц, hands. Call it, call it. Это прошедшее время теперь дальше если мы хотим сказать что если э, вот в данное предложение петух позвал куриц к 10 а. м., э, к 10 часам утра это прошедшее время примерно такое же как здесь но тут не, не сказано значит конкретно просто петух звал или позвал куриц прошедшим Все, cook а здесь посмотрите внимательно он тоже позвал куриц тоже результат, но здесь перфект. Почему? Потому, потому что сказано к такому-то времени в прошлом. К десяти часам. Или к обеду. Или к моему проходу, э, приходу петух позвал куриц. Если только к какому-то времени в прошлом, все это будет прошедшее, совершенное паст, так называемый перфект. И так будет cook хэд колд by бату, это к 10 am 10 eh, by 10 am к 10 часам утра а теперь давайте скажем перфект в настоящем времени чем он отличается от перфекта петух позвал в прошлом к 10 часам видите, это же прошедшее петух позвал куриц к 10 часам, это прошедшее значит мы использовали had глагол, called. здесь то же самое будет, called, но в настоящем, has, а как сказать настоящим? Вот только мы вышли на поляну и смотрим, слышим петух. Все, курицы все к нему. Это значит настоящее, потому что в настоящем времени петух зовет куриц. И поэтому глагол здесь стоит в настоящем времени has. Has cold. Has cold. У петуха has имеется cold. Позвано, созвано курицей. В настоящем времени. Вот и вся разница между Хэдзи и Колд. Мы сейчас дальше будем упражняться, я уверен, абсолютно. Мы все закрепим, и все будет нормально. И всякий перфект нам по плечу. Давайте, дорогие друзья, и в этом формате маленько поработаем. Видим, Мартин думает, ну, Мартышка обезьяна думает, как мы скажем. Манки Синкс. Манки Синкс. Мартин думает, ну, будем так звать его, обезьянка думает. В чем же она думает? Дальше следующее предложение. Мартин думал, подумал. Какое предложение? Время какое? Прошедшее. Думал вчера, думал сегодня, думал позавчера, думал в прошлом году. Нам неизвестно. Мартин думал или подумал. Просто и скажем в простом прошедшем. Манки сот. Сот – это прошедшее время от слова думать. Синк. Вот и все. Мартин подумал. Но если что-то такое сказано к этому моменту или к моменту в прошлом, что Мартин думал или придумал, то да, надо думать, какое это будет, какой это перфект. Вот в данном случае посмотрим сюда. Мартин подумал, придумал. Это какой момент имеется? Вот мы смотрим на Мартина и смотрим, раз он встал, Значит, что? Он сидел, сидел, он думал. Это как бы прошедшее. Думал, придумал, не имеет значения. А тут он встал. Мы конкретно видим. У него есть результат. Мартын что-то придумал. И поэтому в настоящем времени мы говорим «Monkey has Мартин придумал что-то. Если мы выразить хотим в контексте, что это относится к настоящему времени. Не просто, что «Манки думал», вот как в прошедшем. Вчера, не знаем, когда сегодня. А тут конкретно мы знаем. Вот мы видим, что Мартин придумал. Мы видим действие. Он встал. Он что-то будет делать. Он придумал. Это действие к настоящему моменту. А в прошлом действии, вот оно, хэт. Хэт. Вот сейчас мы разберем это. Мартин придумал к обеду. Обед – это тот обед, который был, который прошел уже, раз мы обсуждаем обед. Значит, или вчера к обеду, или позавчера к обеду, или даже сегодня к обеду, он что-то придумал, это перфект, потому что сказано к чему-то. Здесь тоже есть к чему-то. Мартин придумал к настоящему времени здесь. Он встал, мы видим, Мартин Хессот. Мартин придумал хэссот, мы так хотим выразить, Мартин придумал в настоящем времени, он встал, он что-то решил. А здесь Мартин придумал к обеду. Вот оно, к обеду. Вот результат. Мартин менки head Мартин придумал headсот. Имеется. У Мартина имеется придумано. Это прошедшее время. Или к обеду вчера, или к утру, или к 9 часам вчера. Это все прошедшее время, значит, past perfect потому что к какому-то моменту конечно может быть и в будущем значит Мартин может что-то придумать но тогда будем использовать элемент will и так же сам глагол hell и глагол думать Мартин значит придумает к какому-то моменту в будущем тогда будет перфект будущего времени ничего сложного нету в будущем will потребляется и глагол hell а у прошедшем если Мартин придумал к обеду к вчерашнему дню к прошлому месяцу к прилету Обамы значит к моему приходу это все значит если в прошедшем времени то будет had. если все в настоящем времени вот я вышел из ванны я уже рассказывал из меня идет значит капает вода значит я не просто нужно сказать я помылся неизвестно когда I wash it I have washed. я помылся к этому моменту это перфект этому моменту в настоящем времени. Но не сказано время, там 9 часов, 10. Но это понятно, потому что это действие происходит. Вот Результат имеется, что я помылся. Вот. I have washed. Или я побрился, вышел. I have saved. Или я купил, вышел с магазина. I have bought. У меня куплено. Все. Это результат. Это, это, вот и это и есть и перфект. Дорогие друзья, в этом формате мы поработаем с зайчиком. Как мы скажем, заяц бежал, убежал. Что за предложение? Это простое. Значит, глагол надо брать в прошедшем времени в утверждении. Значит, her run away. Заяц убежал или заяц бежал. Не имеет значения, как мы хотим сказать. Дальше. Если мы вот стояли на поляне, держали кролика или зайца за уши. И он вырвался избежал. Или рыбу мы держали в руках, она трепанулась, убежала. Как мы скажем, что he ran away? Заяц убежал? Да, так он сейчас убежал. Не день назад, как мы вот здесь говорили. Не два назад, ни одну секунду назад. Не имеет значения. Мы хотим сказать, что заяц вот прямо сейчас убежал от нас. В настоящее время. Поэтому мы говорим, заяц убежал, это будет как раз перфект. В настоящее вот именно время вот Результат. Here has run away. Если мы хотим сказать, подтвердить, что именно вот сейчас вот мы его держали за уши, а он вырвался и убежал. А если мы рассказываем об истории какой-то, что у нас был заяц, что вы держали ее за уши, значит, вы тогда будете говорить вот эту в прошедшем. Заяц сбежал от меня. Here run away from me. Заяц от меня сбежал. Просто взял, сбежал, убежал. Ну, просто вы рассказываете. А если вы его держите за уши, и он, значит, сбежал, и это и есть результат, значит вы говорите, He has run away. Он убежал в настоящее время. А если вы хотите сказать, что Заяц убежал вчера к какому-то времени, к 9 часам, или к обеду, или к моему приходу. Я уже пришел, а он сбежал. К моему приходу. Перед моим приходом. Или к 9 часам. Или till, до, до чего-то, до какого-то момента в прошлом, до какого-то момента в будущем. Или к настоящему времени, вот это, это все перфект. Поэтому, так и мы говорим. Заяц убежал вчера к 9 часам. Here run away by 9am uh, uh, Если это с утра до обеда. I am. Дорогие друзья, Здесь мы должны подумать, подумать над чем. Мы видим лесу. Лиса поймала мышь. И э, надо подумать, ответить, лиса сказать. Лиса поймала, лиса поймала к 11. Лиса поймала. Смотри, видишь. Вот э, лиса поймала. Это обычное предложение. Прошедшее время ловить как будет лиса фокс, а ловить кол to кол и так будет как лиса поймала фокс колд прошедшее время колд ой простите колд звать что совсем лиса поймала это ловить to catch а поймала код в прошедшее время значит фокс кот Лиса поймала Простите еще раз Фокс-код Fox Фокс-код Fox Лиса поймала Теперь дальше в перфекте будет Как вы думаете, какой это перфект? Какой это перфект? Лиса поймала К-11 Лиса поймала Мишонка К-11 Как мы скажем Какое это время? Прошедшее К какому-то времени? Все, значит, должно быть э, head, глагол head. Итак, как будет? Лиса. Fox. Поймала, раз это perfect. Прошедшее. Past perfect. Будет head. Прежде всего. Head. Потом пой, поймала. Будет код. By eleven. К. By eleven. Fox. Head caught by eleven. Если же мы стояли на лугу и видели, это вот э, э, настоящее время перфект, настоящее видим лиса вот стояла, стояла, как раз поймала, и мы хотим сказать результат, смотри, она поймала, это к настоящему времени, к настоящему времени, не в прошлом, к одиннадцати, а вот к настоящему времени. Это перед нашими глазами все происходит. Не история, что мы рассказываем, а перед нашими глазами. Вот чем have или has знаменит, перфект. Лиса поймала. Мы как скажем? Fox has. Потому что в время мы видим, как она поймала результат. Fox has. Дальше кот. Кот. Лиса поймала. Вот и все. Мышей там Маус или мышей. Много мишей. Дорогие друзья, в этом формате мы видим маленького мальчика, который одел перчатки боксерские, одел трусики и готов сражаться. Давайте подумаем и скажем, что тут будем употреблять глагол put on – одеваться. Put on – одевать что-то. Мальчик одел рукавички, как видите, вот рукавички боксерские и одел трусики. Давайте скажем в прошедшем времени. Кстати, глагол put он имеет три формы. Неправильный глагол. И везде его форма не меняется. Везде будет put, put, put. Давайте скажем мальчик в прошедшем времени. Одел. Как мы скажем? Он одел. He puts. Э, he put. Вот и все. Форма везде одинаковая. Мальчик одел. He put on. Мальчик одел. He put on. А теперь попробуем сказать в перфекте. Не, не в прошедшем времени, а в перфекте. Как мы скажем? Мальчик одел в прошедшем времени. Мы должны так сказать. Бой или он. He. Прошедшее время. Had. Put on. By. Одиннадцать или «бай» к десяти, или «к моему приходу». Если мы хотим выразить в прошедшем времени, что что-то сделано к какому-то времени, или к моему приходу, или к одиннадцати часам, или к обеду, или к ужину, или к утру, или к вечеру, или перед дождем, before, то есть до чего-то, или к чему-то, мы, если в прошлом, прошедшем времени, то мы используем head. Например, здесь мальчик, значит, оделся к 10 часам. Как мы скажем? Boy, head, put on by 10 o'clock. Boy, head, прошедшее время, put on одет к by 10 10 o'clock вот и все мальчик это в прошлом перфект, прошедшее время past perfect теперь скажем мы зашли и видим раз мальчик все одет, одет полностью как мы скажем это перфект в настоящем времени давайте подумаем boy в настоящее время он значит has put on boy has put on он одет к настоящему моменту как вы зашли, все, результат он готов, а в прошлом значит, had put on к 10 часам, к 11 часам это в прошлом вчера к 11 часам он был одет, как будет he had put on by 11 he had put он by eleven yesterday, вчера. И сегодня тут то же самое, потому что это прошедшее время. Если к 11 он был готов, одет, мы скажем так, значит. He или он, он had put on by eleven. Он, значит, одет к 11 часам. А если вы, вы зашли вот сейчас, в данную минуту, и он все, одет, уже ждет, драться с вами хочет, все. И вы хотите это сказать. Значит, вы скажете He has put on А уже к какому-то времени не надо говорить, потому что это перед вами, вот сейчас к этому моменту. Поэтому это и перфектно. Дорогие друзья, наш урок номер 50 на этом завершен. Вы были на канале Пит Горбатюк, подписывайтесь на мой канал, я желаю вам успехов, so long, пока!